Дай терпение, молю Я в бедах изнемог Бедну душу мою Не остави мой Бог Нет уж силы во мне Тьму навет побеждать Ты могучий вполне Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас рубрика «Новомученики и исповедники земли российской». Здесь речь пойдет о новомучениках и исповедниках 20-го столетия. И в рамках этого выпуска мы поговорим о священном мученике Сергее Аманове. Память которого Русская Православная Церковь отмечает 10 декабря. Родился будущий священник 1 апреля 1873 года в городе Касимове, Рязанской губернии, в семье псаломщика Ивана Аманова. Кроме него, было еще два брата и тоже священники. Старший брат Алексей, тоже новомученик, но о нем мы поговорим о. В, следующих выпусках. в 1894 году Сергей Иванович окончил Рязанскую духовную семинарию. Женился. А в 1897 году был рукоположен в сан священника к церкви Иоанна Богослова в селе Колесня Михайловского уезда Рязанской губернии. Село было бедное, насчитывало 200 домов. Вместе с супругой Марии Яковлевной они имели 11 детей. Трое умерло в младенчестве. Сергей Иванович, то есть отец Сергей, был добрым пастырем своим прихожанам. О нем они впоследствии вспоминали с огромной любовью. Сначала начала гонений на русскую православную церковь в 1918 году в село пришли большевики, и ворвались в дом священника Сергия, чтобы его убить. Но тогда его спасло то, что он был в соседнем селе на отпивании священника. Большевики ушли ни с чем, и больше попыток таких не повторяли. Но вот наступил 1929 год. В связи с коллективизацией власти потребовали от жителей огромного количества сдачи зерна. И больше всех зерна они потребовали от батюшки. Никогда еще жители не собирали столько урожая, сколько потребовали от них сдать. Посвящавшись на общем собрании, жители решили сдать только половину. Больше они сдать не могли. Батюшка пошел в сельсовет и подал заявление о том, что он... Не может сдать столько зерна, потому что не собрал столько урожая. Заявление у него не приняли. Сказали, чтобы он пришел на общее собрание, которое состоится вечером. Ну, когда священник пришел, никакого собрания не было. А скоро его арестовали. Это была осень 1929 года. И предъявили ему обвинение, что он... Нарочно укрывает зерно и призывает прикажан не сдавать зерно и вообще агитирует против советской власти. Основанием для такого обвинения следователь назвал пасхальную проповедь. Батюшка отверг все обвинения. В ту пасхальную проповедь, о которой шла речь, он произнес... Слова, где призывал людей хранить веру православную, и наоборот, призывал, оказывая, не сопротивляться властям. И попросил у прихожан материальной помощи, потому что не справлялся с налогами. А про зерно и не было и речи. Но следователь не послушал священника, и все равно ему было предъявлено обвинение, в том, что он сам укрывает зерно и не дает прихожанам его сдавать. Ему его приговаривают к трем годам северных лагерей. С 1930 по 1932 год батюшка отбывает наказание в Пенюшковском, Архангельском и Вишерском лагерях. В феврале 1932 года Отец Сергий вернулся домой. Ему пришлось устроиться счетоводом в колхозе. Через полгода его уволили по сокращению штатов. И какое-то время он находился вообще без работы. Потом, в этом же 1932 году, его назначили настоятелем Пятницкой церкви села Мягкое серебряно прудского района где он служил до 1937 года, пользуясь любовью прихожан. И вот 22 ноября 1937 года снова арест. Его арестовывают, заключают в тюрьму при районном НКВД Тульской области. Ему предъявляют свидетельства неких граждан Крюкова, Пименова и Соловьева, якобы Батюшка вел активную антисоветскую пропаганду. Отец Сергея обвиняет отца Сергея обвиняет в том, что на похоронах на похоронах девушки Андреевой Села Есипова он призвал при прихожан к активному сопротивлению советским властям. На что батюшка опять же обвинения все отвергает и сказал, что он просто произнес речь о том, что Девушка, которую он хоронил, почистилась святых христовых тайн, жила по заповедям Божьим, отошла ко Господу с миром, и теперь она в Царстве Небесном. И чтобы любившие ее близкие особенно не скорбели, ни о какой антисоветской пропаганде не было речи. И еще у него был случай, когда он отпевал некоего... Гражданина Павла, который жил на квартире вот этого самого Пименова, отпевал он его и без пожертвований. И когда ему прислали налог, что якобы он получил пожертвование за это отпивание и должен внести определенную сумму, он попросил у этого Пименова справку о том, что пожертвований тот ему не давал. Ну, все было истолковано опять же не в пользу батюшки. Послушать его не стали и поверили показаниям вот этих трех лжесвидетелей и приговорили к высшей мере. И вот 10 декабря 1937 года приговор был проведен в исполнение. Батюшку расстреляли и похоронили в безвестной могиле. Он был причислен к лику святых новомучеников российских постановлением Священного Синода от 12 марта 2002 года для общецерковного почитания. Реабилитирован он был несколько раньше, то есть все обвинения у него были сняты сначала в 1960 году, вот по, обвинению, по обвинению его, которое ему было предъявлено в 1937 году, а в 1989 году сняли с него обвинение, которое было возведено на него в 1930 году в связи с якобы не сдачей зерна. Вот таким образом батюшка в конечном итоге был прославлен в лике святых. И таких случаев было много. Много воссияло за период гонений на совет, советской власти на церковь в 20 веке новомучеников и исповедников российских. Это были простые люди, священники, миряне, которые жили, дорогие братья и сестры, как мы. Вот, трудились каждый на своем месте. Ну, просто находясь на своем месте, они жили по заповедям. И когда пришлось сделать выбор свой, с кем им быть, они выбрали быть за Христа. И, соответственно, Господь их прославил. И сейчас они являются для нас с вами примером. Мы должны, находясь каждый на своем месте, трудиться, стараться жить по заповедям и просить помощи молитвенного заступления наших дорогих святых угодников. Я от всей души поздравляю вас с Днем Памяти, Новомученика, священно-мученика, Отца Сергия Аманова. Храни вас всех, Господь, Его святыми молитвами. Так